перед нами возможно придется удлинить трубу при помощи пульта управления моста слишком тихо мне это не нравится это лучше чем твоя постоянная болтовня иди-ка займись управлением Сенсоры засекли на кумов автоботов. Мне все еще наденный ремонт. Вершал босс! Века ступает как трус. Пора довершить начатое!